Заклинание, формулировка, да? заклясть что-то, то есть привязать к чему-то, заговорить на что-то, изменить суть, изменить сущность, заклинание. Может рассматриваться как команда исполнения, если заклинание сделано правильное, это внесение изменений в окружающий мир, сообразно своей воле, на том праве, которое у тебя есть. Право дает слово. Если ты знаешь слово, значит ты можешь изменить и существующую реальность. Поэтому право на это слово дается, как правило, не всем, лишь тем, кто у кого есть уровень доступа к тем или иным формам, к тем или иным словам, потому что слово имеет значение. Помните мы с вами в свое время, кто бывал у меня на магии, на общей теории магии, как раз тема про камень Аллаты то то самое слово, первичное слово, из которого творится всё. Таким образом, заклинание- это вербальный ряд, который специфическим образом воздействует на реальность, изменяя ее сообразно своей собственной мир. Заклинание сработает только лишь в том случае, если у тебя есть доступ к этому самому слову, то есть ты его знаешь и умнейшем пользоваться. Специальные слова, которые называются оморочками, мы говорили уже как-то на каком-то занятии, которые оморачивают сознание человека, то есть изменяют его ментальную картину мира. этот момент при произнесении оморочки все перепутывается у него в сознании, и, соответственно, он начинает действовать так, как он улавливает эту команду, не опираясь на свой жесткий ментал, а опираясь на команду намерения, которая ему вкладывается в ментальное тело. Для того, чтобы он поступил так нужно, его надо для начала заморочить. То есть перемешать мне дали вот так вот все, чтобы ни одной жесткой конструкции не осталось. И тогда он, его сознание будет улавливать первое попавшееся. А первое попавшееся ⁇ это твое заклетие. Походи туда и делай тут. Соответственно, нужна оморочка, то есть некий вербальный ряд да, или слова, которые заморачивают сознание человека. После этого ему вкладывается команда. Иди туда-то. Если силы твоей энергетической достаточно... И оморочка произнесена правильно, и она добилась того эффекта, она перепутала всё в сознании человека, и человек идет и совершает поступок, который в нормальном состоянии сознания он бы не совершил, он ведет себя нетрадиционным способом, а сообразно той, той команде, которая ему дается. Оморочка никогда не действует надолго, то есть он выполнил какую-то свою задачу, потом очухался, у него все восстановилось естественно, но дело уже сделано. Надо знать эти слова. Оморачивающие, да? специальные морочки. Есть длинные, есть короткие. Да? опять же, черная магия и руны вам в помощь. по Поморочка, вот такой раздел Ну читайся. Она, она, сработает с Дело в том, что человек совершает поступок не тот, который был прописан заранее. Да? Соответственно, возникает... В том месте, где он должен быть, он не оказывается. Там возникает энергетический вакуум. Этот энергетический вакуум должен чем-то быть запомнен. Раздание отслеживает этот процесс быстро, быстро, быстро, программа начинает заполнить, Откуда он возьмет эту энергию? Если ты вовремя сразу не закроешься, то он будет брать с тебя. Это называется откатом. Да. вот это называется откатом, когда он забирает с себя энергию, которую взял на залатывание дырки, которую ты создала своей любовью. Поэтому, как правило, всегда колдунные ведьмы, которые практикуют вот такого, такого рода воздействие на реальность, всегда имеют либо защиту от обратки, либо отводит ее куда-нибудь, отводит ее на что-нибудь, на что-нибудь живое, как правило. Это либо кошка, либо собака, либо цветок, стоящий рядом. Да? либо элементарное яйцо, обычное сырое яйцо, когда творишь заклятие, одну руку кладешь на яйцо, и тогда все уходит в яйцо, как в живой элемент, потому что яйцо живое прообразное раздание, энергетически очень сильно. Но вообще, если вас интересует эта сама кухня, опять же отсылаю вас к этому самому форуму, потому что там достаточно много, в том числе и практикующих. Чтобы наработать свою собственную алгоритмику, нужно отпрактиковать, то есть много-много практиковать и наделать свое количество ошибок, выработав в себе универсальный алгоритм. На что в твоем случае лучше отводить? В землю, или в грамотворь? В на живое существо, на растение, на яйцо или на что-либо еще, или какой-то муляж делать, например, ту же куклу Вуды, например, нарекаю своим врагом, пусть все на него в обратку и уходит. Есть такие методы. То есть одним выстрелом двух зайцев убираем. Различные совершенно способы. Уберечься от обратки это очень важно, потому что чем более сильно твое воздействие по последствиям, тем больше будет потом откатит. Просто грамотные ведьмы делают так, что в то, в то место, куда откатывает, ее там уже нет. То есть откатывает либо на пустое, либо кто, кто случайно в этом месте оказался. Когда наступил, что называется. Вот есть такие так называемые сделанные заплятые места, да? Они обычно формируются на том месте, где черные ведьмы долго и упорно колдовали. Там, тут, тут, тут, как, как, как, воронка, да? Говорят, в одну не падают, падает еще как. Там выжженное место, выжженная земли. Вот. или кто наступил. Да, бывает, кто наступит, тот возьмет. Или заговаривается, например, от обратки какая-то вещь, выкидывается на перекрестки с приговором, кто возьмет, тот возьмет, кто возьмет эту вещь, тот возьмет мою обратку. Там ну, специальные слова есть определенные. Надо просто всю эту кухню узнать и вс. Работа со словом это наша работа славянская. Мы ее засовершенствовали, поэтому лучше, конечно, знать, как, как это все работает. Опять же, на этом форуме все достаточно хорошо. Если вы изучите этот форум, и у вас уже появятся конкретные вопросы по тем или иным методикам, по тем или иным ритуалам, я с большим удовольствием на следующем занятии или так просто отвечу, да, потому что я эту систему знаю. Вот. Но лучше бы хотелось, чтобы вы весь базис как бы подчеркнули сами. Главное помните, что любые оморочки они учатся наизусть, они никогда не читаются с листа, это обязательное условие русского чернокнижия, поэтому они, конечно, очень Иногда бывают законы крайне длинные, иногда бывают короткие слова. Нет, не те слова, короткие фразы. А бывают очень длинные оморочки. То есть все зависит от того, какой мастер создал, на каком движке он работает. Потому что каждое заклинание создается определенный мастер. А за мастером, создающим заклинание, стоит определенная сила. и У силы есть определенные пятна. Таким образом, произнося определенные слова, ты отчасти восстанавливаешь сознание мастера, который это делал. Создал, а вместе с восстановлением такого сознания восстанавливаешь и связь с той силой, которая его когда-то поддерживал, то есть разовый такой фантом. И этот фантом ты пускаешь в объект заклинания. Долго это не работает, но для того, чтобы смешать его ментал и лично вполне хватит. Но если выше по статусу, опять же, если он выше по статусу, значит его действия, которые он должен совершить в следующий момент, более значимы для мира. А значимость она выражается, в каком количестве энергии нужно будет оттянуть от других ресурсов, чтобы эту дурку закрыть, если он в этом месте не окажется. То есть просто лишь на вопрос, если человек очень значим, да, если ты будешь, например, оморачивать президента Лукашенко, и у тебя получится, вот, то обратка будет очень мощная, потому что он фигура значимая. Да, и откатит, так откатит. Обычно такие, поэтому такие вещи, если и производится заглянание на сильных мира сего, то собирается целый сорок. Они проводят ритуал, все по уму, готовят его долго, место для обратки вкладывают или жертву назначают, кто будет эту обратку принимать, какой-нибудь там, кроль Иванович и так далее. То есть делается все грамотно. А если человек менее значим для этого мира, то и, соответственно, энергетический, энергетическая его стоимость тоже будет мала. То есть цена вопроса. Цена вопроса от значимости зависит. Ну, попробуйте сглазить папу римскую. За одно доверие уже откатится. Если сделать человеку морочку, за которым стоит какая-нибудь ну, определенная сущность. Она просто не пропустит эту оморочку, И если сущность, ну, если, скажем так, божественная английская сила, она просто ее, что называется, поглотит, да, тебе так, помашет пальчиком. Но бывают не английские силы, а очень даже злобненькие существа, которые воспримут это как нанесенную обиду, то есть намерение еще не есть действие, но совершенное действие это смывает столько крови. Ну, бывает так, силы старых богов, например, стоят за человеком или какие-то производные. Они считают, что любое поползновение на жизнь имущества моего подопечного, это просто кровное оскорбление, и смыть его можно только кровью, они, соответственно, себя так и будут посынуть. Если мелкий поцеленец, то он, тебя, он, тебя, он будет, безусловно. Он либо да, пропустит обычно такие мелкие поцеленцы, которые питаются негативными эмоциями своего носителя, да, будучи наездниками, они как раз наоборот, они будут провоцировать всех окружающих, чтобы они давили на существо различными колдовскими не очень способами, чтобы существо, которое подселился, испытывало максимум негативных эмоций в единицу времени, потому что это их источник Поэтому если, если такая сущность, то она даже спорить с тобой не будет, она тебя наоборот еще и спровоцирует, чтобы ты что-нибудь сделал. А если это подселенец, ну, скажем так, который подселен специально на защиту или родовой подселенец, бывают такие штуки, выступающие в качестве обережника, да, то опять же он может либо предупредить своего владельца, и он поступит и будет иметь право впоследствии поступить с тобой точно так же или еще лучше. Или сделает то же самое, то есть он заставит тебя как-то рассчитаться за нанесенное оскорбление. Во-первых, ответ на этот вопрос зависит, что за сущий, что за подселенец, откуда, из какого источника, по каким правилам он запрограммирован, потому что это программа, не человеком сделанная, живая, но программа. Всегда можно определить ее поведение, если знаешь источник. Если знаешь источник, определить можно все.